Привет, друзья, привет, Компания 7 Group, я уже почти 10 месяцев пользуюсь студией 7 La Pro. изначальный депозит 18 900 долларов, вот за это время почти студия заработала 9000 долларов, но есть конечно небольшая просадка на данный момент, но я в позитиве, все будет хорошо. Огромная благодарность Александру Пупкевичу, руководителю компании, ну и, конечно же, моему консультанту Яну Эвальду, с которым можно решить все вопросы. Спасибо, ребята, за внимание. Привет, меня зовут Артем. Хочу поделиться своим опытом сотрудничества с СМ групп. Это началось полгода назад, в июне, Антон Савков меня курирует, и началось наше сотрудничество с сигналов, а через месяц было принято решение уже открыть второй счет и работать с роботом в частности. Исходя из моего депозита, Антон мне порекомендовал, какого робота взять, мы с ним сделали некие расчеты, он также сделал более такую систему гипотеза, с июля месяца бот начал работать первый месяц он не давал тех результатов которые бы хотелось он дал примерно 2-3 процента за весь месяц что меня немножко расстроило я начинал антона дергать и что как почему но в августе он показался во всей красе и там дал больше 10 процентов 14 где-то в сентябре там порядка 13 и вот за 4 месяца, в общем, получается, если ровно оценивать, по 9% в месяц. Уж уже 36% он дал, это на начало ноября. Замечу, с июля, с начала июля. За 4 месяца. Сейчас пятый месяц, и я думаю, что к Новому году он перейдет точно отметку 50% от депо. Я считаю, это отличный результат, так что рекомендую. Сотрудничать с тем группой, в частности, с Антоном Савковым. Все подскажет, все расскажет, даст дельные советы и будет все отлично работать. Всем респект!